Мы дошли до стратегемы. Стратегема 29. Называется она «На сухом дереве развесить цветы». Что это значит? Это значит «хороший понт, дороже денег». Да? То есть, можно сделать что-то такое, да, что а, привлечет внимание, будет восприниматься как настоящее и так далее. А, ну вот, Иллюстрация. В 529 году до нашей эры сановник царства Вэй послал своего приближенного Хау Юни на усмирение полководца Хань Лоу, поднявшего мятеж против вейского правителя Эр Джужун Предал Хао Юню только 700 конных воинов, пояснив. Гадлоу – человек в высшей степени коварный. Если дать вам большее войско, это не поможет вашему делу. Горстки людей будет для вас достаточно, чтобы победить его. Хау Юнь отправился в поход со всей торжественностью, чтобы скрыть малочисленность своего войска. Войдя в владение Хань Ло, он устроил засаду и сумел рассеять десятитысячное войско. Вообще молодец вот, это 700 всадников. Захватить в плен 5000 человек, на следующий же день он приказал отпустить пленников, разъяснив недовольным приближенным наше Наш сил слишком малочисленны, мы можем добиться своей цели только хитростью. Подождав, когда пленники вернутся к себе в крепость, он с небольшим отрядом подъехал к крепости и не таясь стал стучать в ворота. В виде такую смелость, Ханьлоу решил, что отпущенные пленники перешли на сторону Хау Юня. Юань, вернее, Юань, и обратился в бегство, но вскоре был пойман и казнен. Да, ну, то есть хороший фонд дороже денег. Чувак пришел, побаковал, да, там открывайте ворота, мать вашу, сейчас мы вас тут. Ну, все испугались, открыли ворота. Побежал, его потом поймали. Я помню фразу хороший фонд дороже денег. Слышал от одного благополучного картежника, который был миллиардером в Саратове, очень он любил эту фразу и э, часто ее повторял, но вот вся его э, финансовая империя и все, что он делал, это был понт хороший и реально, хотя он сейчас находится в розыске, да, и проживает где-то в Израиле, но тем не менее... В общем-то он миллиардер. Ну вот это 29-я стратегия украсить сухое дерево искусственными цветами. Это стратегема как Китай считается, призрачного расцвета. да. То есть демонстрировать, что все хорошо, что все расцветает, все прекрасно. То есть это... Ну, в том числе нужно понимать, что это многие вещи охватывает. Ну, например, в России, да, там в армии красят траву, генерал приедет, там нужно траву покрасить или нужно там... Посуду в столовой поменять какой-то там страшный алюминиевый На эмалированную Все это прекрасно знают да, Или там пол дома покрасить Помните как Медведев приезжал в Саратов И я кричал Радаеву Что ты что Медведев то он маленький Смотрит надо и вторую часть вторую, Он же снизу будет смотреть А это высокому человеку Не видно второй этаж А только первый А это будет видеть то есть Создание потемкинских деревень да, помните, была легенда Говорят, что она несправедлива О том, что когда Потемкин Таскал Екатерину в Новороссию Да, видите, как Совпадает и в Крым Он приказал В общем-то там все нарисовать И флот нарисовать и прочее Ну, флот, конечно, он не нарисовал Потому что флот Ушаков Создал очень серьезный флот да? И флот стрелял И попадал, и все это видели Но тем не менее, фраза, а, вот это устойчивый а, такой оборот, устойчивое словосочетание «Потемкинские деревни» говорит о а, пускании пыль, пыли в глаза. Помните, пускать пыль в глаза произошло собственно от э, того, как вот барин какой-нибудь на своем фаэтоне летит. Пыль из-под копыт всегда с дороги России пыльная. И тут крестьяне, мразь попало, они там прочищают. Вот это было пустить пыль в глаза, то есть промчаться так, чтобы вся херея. Вот в Корее, в Северной, есть Киджондон. Киджондон. дон Вот этот Киджондон это поселение, которое единственное видно с территории. Южной Кореи, и там такое благополучие, вообще все прекрасно, все, все великолепно. И когда вот появилась новая оптика, уже не, не оптические э, приборы, а электронные, то э, южные корейцы увидели, что все эти дома, они сделаны из фанеры, то есть Потемкинская деревня, и им там картину гонят, как хорошо живется, как хорошо в стране корейской жить. Понимаете, то есть это, очень здорово. но ну, многие э, отмечают всегда, что когда приезжают какие-то высокие да, там, гости, да, то э, происходят немыслимые вещи, там красят траву, моют э, асфальты или рисуют фасады домов и что так, что угодно. Вот э, Гитлер был очень на эти. Штуки мастер допускать, Пускать пыль в глаза Но не, не тем, что там Фасады домов рисовали Это я помню Описано у воспоминаниях пилота Гитлера И в общем-то у многих Журналистов, которые при этом Присутствовали, когда Минский сговор был Ой, Минский, Минский сговор Когда было Мюнхенское соглашение Мюнхенский сговор, как его любят Называть, то Гитлер приказал вроде как бы случайно посадить и покатать журналистов на самолете на Юнкерсе 52-м. А за штурвалом был личный пилот Гитлера. А особенность Юнкерса 52-го в том, что он может разгоняться до 295, почти до 300 км в час. Очень большая скорость для такой э, старой тяжелой машины. И при этом он может сбавлять газ на приличной высоте почти до 100 км в час и не сваливаться в штопор при этом то есть лететь очень медленно и этим воспользовались то есть посадили журналистов, взлетели и сразу разогнали вдоль земли самолет до бешеной скорости, чтобы журналисты видели, что он летит. А журналисты в основном были военные разведчики, они видели, что самолет летит с бешеной скоростью А потом самолет поднялся в облака, низкая была оплачность, преодолел и встал над облаками. И нельзя было понять относительно, относительно облаков ты никогда не поймешь, какая скорость. Относительно Земли можно понять, а ее не видно. И тогда он медленно-медленно сбросил скорость, почти до 100 км в час, то есть, чтобы вот еле-еле держаться там уже на уровне срывной тряски. И в этот момент его обогнали параллельным курсом самолета Ю-87 штука они весьма тихоходные, в то время они там чуть больше 300 километров в час ходили, да, там, ну, старые 310 скорость была, а у новых, которые как раз только появилось несколько штук всего, ну, там, 370, что ли? Ну, не намного. Ну, намного, но, но все равно. И они летели в максимале, то есть с них сняли все полностью, ободрали, чтобы они были легкие, максимально разогнать. И они летели, а этот максимально медленно двигался. И журналисты увидели, что пролетела кадрили с такой скоростью, даже там больше, чем кадрили было, чтобы они видели, как они мелькают. Они были потрясены. Потому что ну, им казалось, что эти самолеты летят со скоростью больше 600 км в час. Ну, так на глазок. Поэтому вот такой был обман, который, кстати, сыграл свою роль очень серьезную. Да, что э, было сообщено, что огромное количество, а их действительно уже да, достаточно много было, штук 700 был, хотя стареньких вот этих вот... Э, лаптежников ю 87 и их демонстрировали ну их демонстрировали на аэродроме то есть можно было посмотреть видите как много а эти видели их в полете так что пыль в глаза это очень серьезные вещи да ну стратегия и для животных тоже действует помните боги сошли с ума фильм там когда мальчик случайно куда-то уехал там туземец какой-то и вот он идет а маленький совсем потерялся он а брата ищет а гиена собирается на нее напасть а он знал ему там брат и отец рассказывали отца отца он сказал да что Гиена нападает на все, что меньше ее ростом, но никогда не нападает, если она одна, на то, что больше. Он хватает палку, представляет себе к башке становится выше ростом. Гиена смотрит и, и боится и напасть на то, что больше ростом. К этой же стратегии относятся там какие-то ограбления с игрушечным пистолетом, там залетел, стоять бояться, да, помните, и не только с игрушечным, вот обратите внимание на фильм «Брат один», помните, ну просто брат, он берет, покупает у девушки ружье, делает обрез, заходит и начинает стрелять, убивает одного, другого в обрезе нет больше патронов, все остальные видят, что это обрез, они вооружены, но они ложатся и сдаются, он стоит и перезаряжает, помните, он перезаряжает и добивает их. То есть они могли бы броситься и прибить, но они убеждены, что все это конец, он вооружен до зубов, им страшно. То же самое в фильме Брат 2, когда он делает ну, этот поджиг, помните, стреляет из поджига, там люди... Помимо значит, того, которого сзади он ранил, ранил еще водитель, которому он сует этот поджиг. Говорит, поджиг уже не стреляет. Это все, это даже не пугач. Да? Это, это просто железка. И там какой -то толстый остается на улице и так далее. Ну, очень на войне хорошо работают надувные танки, ложные аэродромы да? и, и прочие понты для того, чтобы сбить с толку. Ну, в России есть царь-пушка, да, вот показывали раньше, всем, которые приезжали, послы им показывали царь-пушку, видите, какое оружие. Вот пенсии россиян сократились, как сообщают сегодня, то есть, вот такие цветы развесили. То есть, сказали, что пенсии повысили, но в связи с тем, что рубль падает, да, а если сравнить с с рублем, который в 2013 году, то пенсии стали меньше кратно на 30%. Да? Поэтому это вот как раз самой стратегемой есть. Говорит, мы вам пенсии повысили, а на самом деле они упали. Да, помните, как у, в поднятой целинии когда Дед Щукари лошадку купил, а ему эту лошадку надули. Там, ну, цыгане надули в жопу эту лошадь, она раздулась и там, что ты, засунули тряпку. Она потом покакала, тряпка вылетела и лошадь сдулась. Вот такие бывают вещи. да. Ну, в искусстве очень часто работает эта стратегема, там подделки различные, да, и... В науке, в литературе, где присутствует плагиат. Помните, иногда человек может быть с тем цветком бумажным да, на сухом дереве. Да? Или там, это Остап Бендер, который прикидывался. Ну или такие, как он, да, аферисты. И шахматистом, и пожарным инспектором, и участником автопробега, и дирижером, и врачом-общественником, и кем хотите. То есть, таких очень много. Да? Вот в, в Бретон, да, в город в Германии, там есть памятник собачки без хвоста. Помните, когда в средние века город был осажден, жители взяли одну собачку и кормили ее, как на убой. Я такая стал толстым, не бока лоснятся. И случайно забыли ее за воротами. Они были в осаде, иногда открывали ворота, что-то там. И собачку случайно, якобы случайно забыли. И когда враги схватили эту собачку, они увидели, что у нее она вся жирная. Говорю, ну если у них собака такая откормленная, вот ну, тут устанем до второго пришествия ждать, пока они оголодают. И собачки просто. В сердцах там рубанули, отрубили хвост. И вот у них бесхвостая собачка – это символ города. То есть, та собачка, которая фактически их спасла. Но это такой же цветочек на, на сухом дереве. У нас, я помню, в Саратове был один мошенник, который ездил на очень крутых машинах с охраной жуть. И мне, и мне все вот, мои, когда Олегра был, говорят, вот смотри, на каких машинах он ездит туда-сюда. Я говорю, да это мошенник, у него нет ни хера ничего, это он кредитов набрал, накупил, чего, а ты вот ездишь там до какой-то сраной девятки и так далее. Но я в то время своим работникам квартиры покупал, мне не до мошенничества было, то есть какие-то деньги, которые шли в прибыль, покупали... Квартиры людям да. Сейчас я понимаю, что это была полнейшая глупость А тогда мне казалось, что это был Прекрасная идея сделать людей Богатыми вот. И а, вот этот Мошенник, он потом убежал Из России, а потом вернулся А я его никогда в жизни не знал И вот он Секретарь Мне говорит, я в доме сижу зампред. Секретарь говорит, к вам пришел такой то Называет фамилию я, ну, я помню эту момент. а мне смешно, но он заходит с какой-то женщиной, пообщались мы, я его первый раз в жизни видел, первый и последний, да, и он а уже уходить. я говорю, слышь, подожди, она вышла, я говорю, слышь, вот интересно мне. Я говорю, я тебя не знаю, первый раз вижу, ну слышал в тот период, вот ты там с охраной на машинах ездил, вот что такое было. Он говорит, да это я набрал кредитов там и прочее, и пыль в глаза пускал. Я говорю, ну все понятно, ладно, давай, чеши. Он ушел и через некоторое время мне перезванивает эта женщина. И говорит, вот Вячеслав Вячеславович, вот я по поводу вашего друга. Я говорю, какого друга? Называет эту фамилию. Я говорю, когда он с вами приходил, я его первый раз в жизни видел. Говорю, а он сказал, что он самый лучший ваш друг. А короче, деньги взял у нее взаймы. Я так смеялся. Я говорю, ну, я вам ничем помочь не могу. Тем более, вы бы там меня хоть отозвали, спросили. Я бы вам сказал. Вот. Ну, сейчас его нет в живых. Так что, смешно, много таких вещей, вот, э, если кто-то читал Болеслава Прусов, «Фараон», э, да, помните там, как все закончилось, плачевно, то есть, он собрался идти на войну, Рамзас 13-й, а его хотели убить и вместо него поставить его двойника, там, грека, а тут случилось... Э, Солнечное затмение, жрецы знали, что будет солнечное затмение И страшное смятение из-за этого произошло То есть он-то не знал, что будет затмение Жрецы, которые против него боролись, прекрасно знали И запланировали как раз на этот момент убийство Но так просто не удалось его убить Он убил этого грека и сам погиб, потому что был ранен Но вот это тоже такой вариант, да? То есть такая разводка, что там вот сейчас, там, если богам не угодно, чтобы там то и это, это тоже в, в комиксах, в французских протинтина, он там попадает к рынкам да, и он вот там а, говорит, что если сейчас вот вы тут неправильно все сделаете, боги там солнце закроют. Но он знает, что затмение будет, они не знают. Так что, вот, э, что такое трухлявое дерево, да, в нашем понимании на сегодняшний день, это Путин. Такой трухлявый пенек, который каждый день обклеивают бумажными какими-то цветами похоронными. И он выглядит от этого так более-менее нормально. И надо называть не путинские, не потемкинские деревни, а путинские, да. Что Путин строит? Он строит потемкинские деревни. Он, причем каждый день в Луша сын рассказывает о том, помните, как еще там в декабре месяце он цены решил остановить на сельхозпродукцию, там наезжал на Решетникова, на Патрушева Сынка, что, что вы там неправильно делаете, надо вот так делать, чтобы цены остановить. Ну, еще, где остановка цен? А он там рассказывал, что всех сметет. Для кого он это делает? Для Патрушева, что ли? Для решетников, да для народа для этого. И каждый раз, вот в течение 21 там, года, сколько он правит, он все время играет одну и ту же комедию. И эту комедию люди воспринимают, они ее а, сглатывают. Почему? Потому что они сад действовать иначе, они сад даже подумать иначе, что надо просто брать и Путина нахер сажать в эту царь пушку и стрелять из нее. Что делает Путин? Он имитирует выборы. Он имитирует правосудие. Вот эти вот цветы вешает на сухом дереве вот этого государства. Он само государство имитирует. Нет никакого государства, есть банда путинская. <свёзд1> ну, вот Что можно вот под занавес, наверное, рассказать? Ну, наверное, анекдот только, да? Под занавес. Вот, помните, француз и, и Вовочка, будем говорить Вовочка, да, отдыхают где-то на курорте, в одном номере живут. Ну и француз каждый вечер говорит, слышь, ты погуляй чуть-чуть, я девушку приведу. И каждый раз разных девок водят. А Вовочке так девочку хочется, они знают, как еще. Француз говорит, слышь, а как девку-то снять да вообще элементарно, выходишь на пляж, там свободных баб полно, только предварительно возьми картошку побольше и засунь себе в плавки, и все, и сразу бабы на тебя начнут кидаться в будет. и вечером я пойду погуляю, а ты развлечешься, ну чувак возвращается в обуви, такой грустный, Француз спрашивает, а что ты такой грустный? Да, все бабы от меня шарахались, бежали, сломя голову, как от прокаженного. дурак, картошку ж надо вперед плавок совать, а не назад. Вот это особенность путинского режима такая же, да? Что они эту картошку, блядь, себе засовывают все время сзади и выглядит не как там... Мачем, хотя а как обосравшиеся, потому что они и есть обосравшиеся.